Русская будет у собрал вот, щиток, вот канал Вы да, 143-й насос. У нас автомат, Сейчас они ПРК, GSM-модуль управления, а дистанционное, GSM-связи. Через каждую систему можно, сказать, говорить, можно сделать, сказать, прогнозы, с прямой они либо, просили, что зубы, отзывы, с с в, силу, и и чтобы ПРК не, не сгорела. Но это щит управления предназначен для мягкого пуска этого движка с малого. со звезды на треугольник. Вот. Общая стоимость его вышла 25 тысяч рублей, вместе с программой и